как увеличить возможность покупки жилья и как мы совершаем ошибки и так очень часто мы совершаем ошибки потому что мы хотим конкретно что-то не понимая что конкретно что-то оно обычно не наши я очень советую обращать внимание более более на форму чем на внутреннее содержание то есть обращайте внимание что вам нравятся подобные квартиры и подобные дома подобные мужчина не конкретно мужчина какой-либо подобный дом а не конкретно этот дом подобная квартира а не конкретно подобное расположение а не конкретно это расположение Дело в том что если бы она принадлежала вам и хотелось бы к вам, то вы бы ее непременно уже получили. А так как вам нравится что-то подобное, то хотите подобное, тогда быстрее это произойдет. Очень часто люди, направляя свое внимание и свои пожелания на что-то конкретное, создают очень большие заторы и помехи в своей жизни. И в дальнейшем это является одной из ключевых причин того, что они не получают больше. Почему это нам не подходит? Моей, ну, как бы рассматривая все с позиции эзотерики, можно сказать, вы не можете здесь жить, потому что Бог охраняет вас, потому что, возможно, проживая здесь может быть какой-нибудь несчастный случай. Возможно, <coughs> картины жизни, изготовленные вашей судьбой предназначили для вас какую-то особую судьбу, в которой скорее всего появится любимый человек и этот любимый человек он не найдется, если вы будете жить исключительно в этой квартире. А вы хотите конкретно, я хочу вам сказать, обращайте внимание более на форму, чем на содержание. То есть говорите себе так, мне нравится не конкретно эта квартира, а такие квартиры, как эта. Мне нравится не конкретно месторасположение этой квартиры, а месторасположение подобное, как у меня. Место расположения вот в этой квартире. Таким образом, не совершите ошибки.